Угловое ускорение мы можем определить, естественно, точно так же. Этот вектор мы можем его определить в проекциях на какую-то ось, например, на оси подвижной системы. Извиняюсь, подвижная зитта. По определению они же чему будут равны? Они будут равны проекции от угловых скоростей на соответственные оси производные берем. Вот они проекция угловой скоростности z производная x и Если мы будем вычислять, вот, кстати говоря, для чего нам понадобилось вот эти формулы, вот они, где они, где они, где они, это x, y, z. Вот они, вот эти формулы. То есть, что мы должны будем здесь вычислить? Мы должны будем здесь вычислить. Следующую величину для кси должны будем вычислить значит, 2t плюс полтора синус Т. возьмем в квадратные скобки штрих. Для ита мы должны будем вычислить 2 т плюс полтора. 80 штрих. И здесь мы должны будем вычислить. Корень из трех оставим. Здесь у нас сколько будет? 2t плюс полтора Плюс 24 штрих. Как видите, задача, в общем-то, с физикой, с механикой мы уже разобрались. Осталась математическая задача. Здесь у нас сумма, вот проведем для омега, значит, эпсилон кси равна омега кси штрих равняется, значит, 2т синус т штрих плюс полтора на синус т штрих, постоянную за знак производной, Остается что? Производная двух, произведения двух функций плюс постоянная за знак производной остается производная от элементарной функции синус. Это будет соответственно 2. Здесь у нас будет первая производная 1 на вторую плюс первая на производную вторую синус штрих плюс полтора производная Синусы у нас будет равняться косинус t. Соответственно, получаем мы какую величину? Мы получаем вот здесь производная от t, единица. Получаем 2 синус t плюс t умножить на косинус t плюс 1,5 умножить на косинус t. Вот мы получаем такое значение. Но, извиняюсь, а почему я написал здесь t 1000 извинений здесь конечно не t, а «фи», ну точнее там я забыл 24, 24 везде 24 24, соответственно здесь тоже везде 24, то есть будет 24t и 24t давайте исправим это здесь у нас 24t Здесь 24t, здесь у нас 24t. Ну, тогда у нас производная здесь будет, где у нас 24t, -т, 24t, -т, 24t, -т, 24t. Здесь будет синус 24t, это остается. А здесь синус t' от 24t. И здесь, соответственно, 24t, значит, здесь еще умножаем на 24. Производная сложной функции производную синуса косинуса, еще плюс производная 24t умножить, это 24 будет. И здесь то же самое. 2t на 2 умножить на 24. Соответственно, это будет равняться, если мы все сделаем правильно, то это будет 2 умножить на 20... Нет, первое, первое как раз-таки правильно. Вот здесь будет 24, то есть синус будет. 2 умножить на синус t плюс 24t косинус от 24t. А, здесь, извиняюсь, опять забыл. 24t плюс 1,5 умножить на 24 косинус 24t. Ну, вот так. Можно косинус, конечно, вынести за скобку. Что получится? 2 синус 24t плюс... 8 24 t умножить на скобки что остается 24 t плюс полтора на 24 это будет 30 36 ну, как-то так Т -т -т -т -т. а здесь еще я двойку пропустил вот она двойка еще здесь двойка то есть 2 умножить на 24 48 t ладно ну вот, то есть пошла сплошная математика. Не будем долго на ней заостряться. Абсолютно аналогично вычисляются, что вот это производная и это производная. Точно так же мы могли бы представить вектор углового ускорения в проекции на неподвижные. Оси. Естественно, что в этом случае мы должны были бы брать производную от, чего? от проекции соответственных, которые мы вычислили для угловой скорости. Если провести все это, то мы получим подвижное кситазита. Угловое ускорение нам даст для момента 1 секунда радиан на секунду в квадрате. Это даст 76,9 радиан на секунду в квадрате. Это даст 3,46 радиан на секунду в квадрате. А проекции на неподвижные дадут следующие величины. То есть мы ответили на наш вопрос. Вот мы нашли вектор epsilon вот в таком виде или вот в таком виде. Аналогично нахождению модуля угловой скорости мы можем здесь написать все то же самое, например, вот по этим трем величинам либо аналогично по этим. И вычисления дадут 84 и 1 напоминаю, радиан в секунду в квадрате. Это все у нас радиан в секунду в квадрате. Кстати, часто просто пишут секунда в минус второй. Помню о том, что радиан безразмерная величина. Итак, радиан в секунду в квадрате. Ну и, как я уже говорил, когда мы задаем вектор по модулю, мы должны задать еще что? Направляющие. Направляющие. Косинусы, которые равны, повторюсь, соответственной проекции, делить на модуль самого вектора. В этом случае он у нас будет равен вот такому числу. Направляющий ε на ось ОИТО будет равен 0.914. И последний направляющий. И, в общем-то, нам достаточно и двух направляющих косинусов в пространстве. Z будет равен 0,041. Аналогично направляющие косинусы вектора на оси неподвижной системы координат дадут вот такие значения. Видите, что в данном случае ближе к оси апликат расположены векторы подвижной и неподвижной системы координат. Итак, в принципе, вторая часть задачи решена. Мы определили вектор углового ускорения.